Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Очень рада вас приветствовать сегодня. Надеюсь, мне хорошо видно и хорошо слышно. Так, да. Да, сегодня очень женская тема. Сегодня тема, чем бы накормить семью так, чтобы семья лучше выглядела после новогодних праздников, чем до них. Сейчас проверю, если я в эфире. Так, раз, раз, раз. Да, вроде бы есть. Отлично. Тогда я запускаю инстаграмчик еще. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Очень готова. Очень рада вас приветствовать на предновогоднем эфире. Надеюсь, у вас хорошее предновогоднее настроение. Скажите, кто от Святого Николайчика получил сегодня подарок. Кто хорошо себя вел целый год с тем, чтобы сегодня подарок получить от Святого Николайчика. Интересно, что там было в этих подарках. Кому есть чем похвастаться, напишите, пожалуйста. Это будет вам, ну, мне, мне понимание, что вы со мной, вы меня уже слушаете. Сегодня у нас очень интересная тема тема ну как я всегда перед новым годом даю эту тему потому потому что для нас с вами главная профилактика да как сделать так чтобы вкусно есть на новогодние праздники Пить прекрасные напитки, в том числе взрослые напитки. И при этом а, сделать так, чтобы ни килограммчика не набрать. А, наоборот, сделать так, чтобы целлюлит спал, потому что будет много движения, будут санки, у кого-то лыжи, будут у кого-то много прогулок, у кого-то будет много танцев. Вот вчера а, а, не, не в полном составе, но... Наша команда старости нет» так вытанцовывала на новогоднем корпоративе, что просто у меня сегодня все копыта отвалились. Так вот, сегодня будет такая тема. Что такое приготовить на новогодние праздники, чтобы семья и вы выглядели лучше, чувствовали себя отлично и не было никаких побочных эффектов от праздников. Так? Вот, быстренько представлюсь, может быть сегодня есть новенькие новички, единичку поставьте, кто случайно зарулил на наш предновогодний такой вот гастрономический эфир, единичку поставьте. Я Бахтина Елена, для вас представлюсь, моя специальность врач-кушер-гинеколог, но на самом деле я автор бестселлера, эта книга, которая называется «Старости нет» или «Как оставить своего доктора без работы». Люди, которые читают эту книгу, они говорят мне спасибо за то, что они разобрались. Добрались, как строить рацион как строить свою тарелочку вы сегодня тоже разберетесь как строить свою новогоднюю тарелочку что там лишнее а что нужно оставить вот с тем чтобы легко и с удовольствием в течение жизни пользоваться этими ценными данными а также и автор системы старости нет кто сегодня пришел на эфир для того чтобы по скидке попасть в систему старости нет оставайтесь с нами не переключайте потому что сегодня объявлю скидки они будут работать сегодня завтра послезавтра ясно дело новогодние праздники ну кто ж мы такие конечно будем не то чтобы дарить а дарить скидки на систему старости нет система старости нет очень простая система каждый день к вам приходит пятиминутное видео но когда расчет рациона 20 минутное видео от меня и вы потихонечку меняете свой рацион и ваше тело меняется если я сегодня успею я с вами поделюсь результатами которые мы, мне вчера набросали студенты старости нет Потому что это крутые результаты, это люди, которые, вот мы сейчас подводим итоги. Система старости нет была запущена, боже, когда же она была запущена? В январе прошлого года, и вот уже много выпускников, система длится 9 месяцев, и девчонки, ясно дело, мальчики сбрасывают свои результаты. И я просто в восторге. Я считаю, что я не просто так прожила этот год, а была полезна людям, и эти люди мне дают обратную связь в виде своих фотографий фотографии. Это просто невероятно. Хорошо, друзья. Значит, теперь а, у нас задача. А... Посмотреть, что вы собираетесь готовить на Новый год. Скажите, пожалуйста, что вы собираетесь готовить на Новый год, девочки. Давайте запускайтесь. Что вы собираетесь готовить на Новый год, и мы а, разберем какие-то основные а, обычные блюда, обычные блюда, потому что нам это с вами просто нужно понять и осознать. Если вы готовы, я точно готова, видите, засучила рукава. Кто меня слушает через Инстаграм, вы знаете, я сегодня буду показывать много экраном. Вы можете переключиться на а, YouTube канал, он называется Академия здоровья Елены Бахтиной, вот, и там будете видеть экран, потому что я не могу в Инстаграме показывать экран. Да, друзья, готовы? Друзья, если вы готовы, то давайте пойдем. Я думаю, что ни одного Нового года не проходит без какого нибудь винегрета. Согласны со мной? Винегрет нужен? Ну как без винегрета? Вот, а давайте просто разберем. Холодец, оливье, да, вот оливье тоже, да, да, да. Это прям, знаете, во всем мире называется русский салат. Прежде чем я сейчас вам начну э, говорить полезные вещи, да, Оливье, точно, я вам должна сказать: мы едим для того, чтобы. У нас две причины есть: для того, чтобы себя строить, перестраивать. Голубцы, отлично, надо подумать над голубцами. Это первый момент. Для того, чтобы себя строить, перестраивать, нам нужны белки и жиры. Потому что, что такое клетка? Это наружные, внутренние мембраны, в общем, это лабиринт мембран. Двойной слой жиров, где-то вставлена молекула белка. Вот для этого мы едим с точки зрения строительной функции. Вот в нашей пище также должна содержаться энергия. Энергия это в основном углеводы. То есть мы едим для того, чтобы дать себе еще какое-то количество энергии. Историю, которую я всегда рассказываю, чтобы вообще провалился жетон у вас. Вы меня пригласили в гости. Вы однокомнатная квартира, клеточка, так, вы клеточка, это однокомнатная квартира-студия, у которой есть душа, вот вы как душа этой однокомнатной квартиры-студии пригласили меня в гости, и я к вам приехала, на машине приехала, все. вот, и захожу к вам в квартиру, а там темно, холодно, вот, и очень неуютно. Но камин есть. Но темно и холодно и неуютно. В камине что-то там потрескивает, но эти дровишки уже давно прогорели. Вот. и говорю, тут. Давай я тебе принесу, чем растопить камин, вот, чтобы мы посидели, потянули белое вино, поразговаривали вот, и получили удовольствие. И вы согласились. Я вернулась в машину и взяла два попавшихся, первых попавшихся свертка. У меня есть такие стационарные обычные свертки. вот, И принесла вам в квартиру. Говорю, открывай. И вы один сверточек открываете, а там 100-долларовые купюры. Много-много 100-долларовых купюр, вот много-много. А -а -а -а. Это были белки и жиры, строительный материал, за который можно построить еще одну такую клетку. Или а, построить каминов много в этой клетке, чтобы тепло было, да. Вы такое так смотрите на меня, ну у меня может быть много таких сверточков, поэтому я никак не отреагировала. Вот. Открывайте быстренько второй сверток, а там мукалатура. У меня к вам вопрос: чем будете топить камин? Мукулатура, в моем представлении, это углеводы. Это такой разменный материал, его полно везде, он стоит дешево или вообще ничего не стоит. В общем, мукулатура, она и в Африке мукулатура. Конечно, вы берете эту мукулатуру, углеводы, и сбрасываете в свой камин. Быстренько там все разгорается, поленья под, под подбросили и все. И мы, девочки, сели красиво в кресле перед этим потрескивающим камином. И стали попивать там что там я люблю сухое белое вот и разговаривать да. Вот, а это я вам зачем сказала? Я это вам сказала за тем, что человек, который садится за новогодний стол, он должен четко понимать, он что себе дает? Только энергетическую компоненту пищи по белкам, то есть то только углеводы, а по белкам, по жирам вообще голяк, вообще ничего не дает. Или он себе дает строительный материал и дает совсем немножечко углеводов. Вот зачем нам это важно? Потому что если кормить себя бесконечно углеводами, вот представляете? А мы сожгли э -э -э, в вот эти углеводы в. В камине. А я вернулась в машину и еще макулатурой принесла. Вернулась в машину и еще макулатуры принесла. Потом все из соседних домов начинают нам мукулатуру приносить и сразу бросать в камин. И в нашей комнате станет очень жарко, очень светло невозможно жить. И камин вообще может сгореть вместе с этой мукулатурой. Вот это вот такое бывает. Но в организме человека есть запасной такой механизм, чтобы камин не сгорел, не перегрелся. Клетка может сказать: не не не не в камин больше ничего не Бросать. Я возьму эту эту макулатуру и переделаю из нее, ну как бы заархивирую, её, сделаю дополнительное питательное вещество на всякий случай на темно на черный день. Это называется жир в клетке, понимаете? Вот, поэтому, а, друзья, у кого вот тут на пузике жирок, на попочке жирок, везде вот здесь вот жирок, а, друзья, этого просто регулярно ежедневно пережираете из нити углеводы. Вот, а когда наступят новогодние праздники я ну, я буду, конечно, работать, выходить в эфир, и я всегда за вами слежу, знаете, да? Но это будет бесконтрольно, потому что люди на новогодних праздниках и завтракают, и обедают, и ужинают всегда в двойном, в, двойном, в тройном объеме. Есть такие люди, которые просто из-за стола не вылазят. Поэтому за, том, за тем столом, из-за которого вы не будете вылазить, должны быть только ценные вещи. Девочка одна говорит. Ой, я не заметила, как набрала 20 килограмм лишнего веса. Я говорю, ну как это, как это происходило? Ну как, как, на Новый год наберу 4 килограмма, к 8 марту сброшу 3 килограмма. На следующий Новый год наберу 4 килограмма, к 8 марту сброшу 2 килограмма. А потом на Новый год наберу 4 килограмма и к 8 марту уже ничего не сбрасываю. Вот так потихонечку и накопила. Поэтому, друзья, друзья, давайте разбираться. Я смотрю, что все уже готовы, я всех настроила и погнали! Как мы это будем делать? Так, начнем мы, пожалуй, с винегрета. Мне хочется начать с винегрета. Эту информацию я даю в системе старости нет, друзья. Кто в системе старости нет Не переживайте Я не всю информацию выдаю на гора Где-то 80% информации Вы замечаете Она только внутренняя, закрытая да? Но эту информацию под Новый год надо выдать Потому что она спасает жизни И убирает животы Итак, что нам бы выбрать Может быть мы выберем винегрет Просто мне нужно подсмотреть Из чего люди делают винегрет Ну вы мне подскажете да? Вот у меня здесь есть такая табличка Знаете, я сейчас переключусь вот, вот на сцену экран вот и переключу вот эту табличку вот что нам нужно с вами поднять вот у нас табличка а значит морковь э, вареная входит в винегрет свекла вареная картошечка лук репчатый мы его можем даже не считать подсолнечное масло но мы его заменим оливковым оливковое целебнее вот и зелень зелень тоже можем не считать вот э, это обычная структура винегрета что мы теперь сделаем я подобрала любой э, вот, сейчас покажу вам калькулятор я подобрала любой калькулятор просто пищевой ценности калькулятор пищевой ценности беру при вас вот как я понимаю вообще что есть что не есть я просто свою логику сейчас вам рассказываю я беру этот калькулятор и так картошка беру картофель картофель вареный добавляю что у меня еще в винегретик пойдет у меня пойдет свекла свекла тоже вареная да сушеная тушеная вареная да вот, добавляю, и у меня пойдут э, морковь, морковь, морковь, вареная тоже пойдет, да. Что мы еще в винегретик закладываем? Мы туда закладываем какой-нибудь горошек, ну, вроде бы горошек тоже закладываем, да, горошек, а, но ну, не зеленый, а он у нас консервированный будет, консервированный. Тоже закладываем консервированный горошек, добавить. А, ну, можем масло, масло оливковое добавить, да? Что еще? Туда капусточку обычно еще добавляют, да? Давайте соберем свой винегрет. Капуста. Капуста, она какая? Квашеную, да? Квашеную добавляют. Вы мне поправляете, если что. Но, честно говоря, не сильно принципиально. Капуста на и в Африке капуста. Теперь давайте а, соберем... А, Порцию. Картошечки вареные мы возьмем соточку 100 грамм, э, свеколочки вареные мы возьмем 100 грамм, морковочки вареные, ой, честно говоря, не самый вкусный продукт, возьмем 50 грамм вот горошек консервированный соточку возьмем маслечка оливковое ну, там нам вообще достанется 10 грамм примерно капусточки квашеные тоже возьмем там ну, не знаю 50 грамм к примеру примерно на порцию но порция нифига себе. у нас получилось почти 500 грамм почти полкилограмма. согласны вы со мной или не согласны вот и смотрим на вот эти вот на всю эту порцию полкилограмма по белкам у нас 8 то есть строительного материала фактически мы нет а по углеводам у нас 42 то есть энергетического материала выше крыши но мы не съедим все пол килограмма поэтому мы берем из расчета на 100 грамм но 100 грамм тоже я не съем я если ем винегрет я 300 грамм ем винегрет, потому что вкусная зараза такая вот но если взять из расчета на 100 грамм продукта я получу всего лишь две грамм белка и получу 10 грамм углеводов что такое 10 грамм углеводов если вы возьмете сейчас чайную ложку и загребете в нее столовый сахар и потом взвесите сколько столового сахара поместилось в этой чайной ложке то вы поймете что это примерно 5 грамм вот 10 грамм это упрощение да это это упрощение сейчас но примерно 10 грамм это 2 чайные ложки попадут в ваш кровоток если вы скушаете 100 грамм такого винегрета а если 3 300 грамм такого винегрета то 6 чайных ложек попадет ваш кровоток то есть возьмите стакан воды добавьте то 2 чайных ложки сахара и у вас получи, получится очень сладкий напиток а теперь 6 добавьте у вас получится очень сладкий переслащенный напиток и никто в добром уме и здравой памяти не сделает себе такого не выпьет этот напиток ребенку не даст и мужу не даст но когда мы готовим винегрет мы абсолютно об этом не думаем потому что картошка не сладкая свекла не сладкая морковь не сладкая запомнили запомнили 2 грамма белка и 2 чайных ложки углеводов в виде глюкозы придет в кровоток это э, э, эти эта глюкоза она будет с чем ее сравнивала с мукулатурой, и эта мукулатура будет гореть в этом огне э, вашего камина до тех пор пока камин не откажется у него есть своя воля он может сказать идите иди броди я не хочу больше сжигать э, глюкозу потому что у меня в клетке и так очень много э, тепловой энергии световой энергии тепловой энергии и все иди из всего остального делай жир так женщины и мужчины набирают а мы с вами сейчас сделаем три волшебных вычеркивания как из этого дурацкого салата я считаю что ничего более дурацкого вообще придумать невозможно свекла фасоль сельдерей лук красная рыбка Ага, вот елена начинает мне подсказывать я делаю три волшебных вычеркивания и вы сейчас увидите во что это превратится я убираю картошку и вместо картошки я сейчас сделаю помидор а, тут называется томат томат томат вот томат я тоже возьму 100 грамм этого томата добавить пусть у меня будет этого томатика 100 грамм 100 грамм вот я добавлю огурчик огурец огурец вот возьму его и добавлю вот и добавлю его знаете тоже 100 грамм чтобы у меня граммаж такой же был примерно добавить так, это я вместо вареной свеклы ее вычеркнула. Еще хочу морковку вареную исключить. Выключаю морковку вареную и ставлю, чтобы мне такую, брынзу поставлю. Брынза, брынза. Сербскую хотите из овечьего молока или скорю? Я попробую сербскую. Что-то я никогда не пробовала сербскую. Вот поставлю сербскую. Сколько я поставлю? Тоже 100 грамм поставлю так томатик огурчик брынза на что похоже как вы думаете капуста квашеный сюда, ну как бы не не идет но она мне вообще 2 грамма углеводов дала просто ну просто она отсюда не вписывается уберу масло оливковое оставлю тут по углеводам вообще нули вот горошек консервированный ну прям не знаю может быть на оливке заменим давайте на его на оливке заменим горошек консервированный зачем он нам надо гликемический индекс 60 а у оливок 15 гликемический индекс что такое гликемический индекс? Это с каким удовольствием, с какой скоростью углеводы из данного продукта придут в кровоток? А ну-ка, оливки. Угу. Так, оливки. Ну, возьму оливки. Сколько мне там? Тоже 20 грамм возьму. Чуть-чуть, сколько, небольшое количество. Двадцаточку возьму сейчас. Это я прям все забиваю в такую табличку, видите. Есть, у меня получилось. Смотрите, томат, огурец, помидорчики, огурчики, брынза, оливочки и масло оливковое. Что у меня получилось? У меня получилось на 100 грамм продуктов в 2 раза больше белка. Было 2 в этом дурацком винегрете, а стало 4 грамма. А по углеводам было 10 грамм, а стало 3 грамма только только студенты системы старости нет, которые точно знают, что такой гликемический индекс, они вам скажут 3 грамма, и этим можно пренебречь, потому что из томатов вот эти четыре грамма не всосутся в кровь, очень низкий гликемический индекс, из огурчика эти три грамма никогда не в жизни не придут в кровь, потому что это клетчатка, вот из в бренди, да практически нет углеводов, это уже чепуха, ну в общем считайте, что этими треми граммами можно пренебречь, и этот салат вам можно топтать хоть целый вечер хоть весь вечер и это уже похоже на что это уже не винегрет друзья это уже мы благодаря вот этим трем вычеркиваниям винегрет превратили в греческий салат это ключевое блюдо средиземноморской кухни на котором совершенно невозможно добавить ни единого лишнего килограмма и брынза такая штука которая насыщает моментально Поэтому я знаю, что у вас будут разносолы на столе, чтобы вы только одним греческим салатом не наелись. Можете меньше брынзы просто закладывать и так далее. И мы из опасного продукта сделали себе безопасно. Давайте еще раз. Томат, перец красный можно добавить, огурчик, лучок репчатый можно добавить, брынзу добавили, маслина, масло оливковое, лимонным соком взбрызнуть, соль и перец. И у вас шикарный вид, просто шикарный вид. Друзья, друзья, сейчас я к вам вернусь. Вот, потому что пока я показываю экран, ясное дело, я вас не вижу. Как вам замена? Кто словил идею? Вот важно словить идею, да. Вот, как из винегрета сделать греческий салат? Да, получился греческий слад, вижу, да. Утка в духовке, фаршированная яблоками, Это тоже хорошо, сейчас тоже разберем. Да, вот я рассказываю: я ничего на новогодний, на новогодний стол не готовлю. Я так скажу: вот. у нас настолько большое количество друзей, что вот мне везет. Я прихожу <laughs> на все готовенько. <laughs> в общем, в основном это бывает так чему я очень-очень рада на самом деле а вот а в когда приходишь на все готовенькое <свят> в гости например ты всегда можешь выбрать оставайтесь с нами я в конце нашей встречи расскажу как себя вести в ситуации изобилия питания и как ходить с 1 по 14 в разные в разные гости везде есть везде пить и при этом сделать минус килограмм общего веса за счет того, что мышцы выросли, а жир уменьшился. Представляете, вот это, мы, у меня сегодня задача вам это передать, это рассказать. Надеюсь, мы сделаем запись этой встречи, и она может работать а, вперед на много-много лет. Окей? Хорошо, поставьте плюсики. Если вы готовы заменить, уже морально готовы винегрет заменить, например, на греческий салат или на какой-то другой а, салат, а, я сейчас вам да, по -по -по понабросаю разных вариантов. И у нас на повестке дня, плюсики ставьте по винегрету, кто въехал, на повестке дня у нас оливье, оливье, оливье, оливье, давайте-ка смотреть, я прям сцену экран вам покажу. Вот, uh -huh, uh -huh. так, оливье, ну давайте посмотрим из чего оливье состоит Так, горошек консервированный, картофель, колбаса вареная, лук репчатый, яйцо куриное, майонез Ну давайте uh, еще раз посчитаем, uh, я еще раз посчитаю, в принципе я думаю, что вы уже конечно поняли все Но тут лучше несколько раз повторить, где мой любимый калькулятор? Он нелюбимый, он на самом деле первый попавшийся, но можете, видите, calc.buy, вот, берите и э, делайте, репетируйте. Так, ну что, готовим? Плюсики вижу. Готовим оливье? Готовы готовить оливье? Картофель, картофель, картофель. А, окей, дальше, что там у нас? Добавить. Ага, неправильно. Картофель. Видите, здесь вареный. Нужно обязательно выбрать из выпадающего списка. Так, потом у нас там колбаса. Колбаса. Я что-то когда-то любила докторскую. Мне казалось, вкуснее докторской ничего нет. Так, потом у нас а, что-то там, горошек, горошек. Хороший продукт, хороший продукт, достаточно высокий гликемический индекс. Вот если зеленый возьмете, там очень низкие возможность для углеводов, которые находятся в зеленом горошке, проникнуть в вашу кровь. Но мы обычно используем консервированный, и это уже гликемический индекс 60. Для стройнеющей мы выбираем гликемический индекс до 40. Да? Особенно у меня девочки из системы старости нет, точно понимают. Так, что туда еще кладут? Немножко морковки кладут. Морковь а, тоже вареная, да. Вот, почему одни и те же продукты, друзья? И мы же сейчас разбираем блюдо советского рациона. Ну, сами посудите. Советский человек, у которого зарплата 100 рэп. Вот у которого, ну, в, в, в этих в больницах, боже, в аптеках, я уже все перечислила. В магазинах купить нечего, в магазинах только колбаса вареная, вот. И, и, и, и вот что, да, надо было делать просто запасы корнеплодов, за, зарывать, как у моей бабушки, Она, они делали запасы корнеплодов, зарывали их в э, песок в подвале и вот оттуда и кормились. Но у нас сейчас совершенно принципиально другая история с вами. Мы сейчас живем в эру профицита, там был дефицит пищевого, у нас эра профицита, у нас, боже, чего только нет. Вот, поэтому мы не имеем права с вами питаться, как в советское время. И вам нужно просто отучить себя есть вот эти вот нищенские салаты. Извините, ну просто у меня сегодня такая задача. Картошка, колбаса, горошек, яйцо забыла, майонез и лук репчатый. Ну давайте, чтобы я ничего не забыла. Яйцо, яй. Смотрите, яйцо бывает гусиное, бывает куриное, но мы будем, будем, конечно, куриное брать, да? Вот. И здесь особенность по куриному яйцу надо будет поставить дозировку, да? Так, что там еще я забыла? Лук, да? Лук. Ну ладно, давайте лук репчатый возьмем, да? Репчатый. Вы поняли, что, ну да, майонез еще нужно. Майонез. Майонез, я не против майонеза, сейчас объясню почему, давайте домашний возьмем прям майонез, вот, не против майонеза, хороший себе соус, если, конечно, он не промышленный. Так, и опять пошли, сколько берем картошечки, ну, честно говоря, одна картофелинка маленькая, это... 200 грамм вообще-то, не маленькая, но средняя, 200 грамм, Можно, или маленькая 100, вот 2 обычно беру, 200 грамм, колбаски тоже мы 200 грамм возьмем, горошечка мы возьмем 100 грамм, чем больше, тем лучше, ну морковь я, честно говоря, просто не люблю, 50. Вот, яйцо куриное, чтобы богатый был салат, по-богатому тогда, яйцо куриное, ну штук 5 надо, да, давайте 4 возьмем, ну ладно, я не 4 не посчитаю, 4 на 5... Ну, посчитаю давайте 3 возьмем 150 150 я в граммах указываю я в граммах указываю одно куриное яйцо чуть ну, чуть меньше 50 грамм а я 3 допустим 150 лучок Ну сколько там того лучка 50 грамм возьмем майонезик ну, майонезика там соточка уходит чтобы так было сочно сочно почему я не против майонеза по белкам 5 пятерочка по углеводам четверочка и углеводы в майонезе ну, как бы они не опасны. Да, много жиров. Просто, пожалуйста, сделайте домашний майонез на оливковом масле, а не на подсолнечном, чтобы не ранить себя свободными радикалами. Сделайте домашний майонез на настоящих э, яйцах, а не на порошке. Сделайте домашний майонез на, с э, лимонным соком, а не с уксусом. И с настоящей горчицей, а не с ароматизатором горчицы. Понимаете? Вот я о чем. Вот, и у меня получилось, ого, 850 грамм продукта у меня вышло очень много да но я же съем я буду на граммы ориентироваться вот в 100 граммах продукта 7 грамм белка это хорошо и ну примерно столько же по углеводам получается у нас низкоуглеводный продукт но друзья я 100 грамм не съем. Если я сажусь есть оливье, я его прям ем. Я люблю оливье, действительно. Но ну, я думаю, что все... Огурцы забыла, боже, огурцы забыла. Спасибо. О, огурцы, как же огурец. А, Причем он дал, должен быть такой маринованный, соленый. Солененький возьмем огурчик. да? Как же без огурчика? Это нельзя без огурчика. Да, спасибо. Ну, не 100 грамм. Мы прям огурчики должны хрустеть. 200 грамм возьмем вот добавили добавили все у нас получился килограмм оливье 5 грамм белка хорошо и примерно столько же углеводов вроде бы более низкоуглеводная вещь но друзья друзья в этой более низкоуглеводные вещи меня картофель вообще не устраивает это прям, это, это травмирующая вещь, потому что, еще раз говорю, вы не 100 грамм скушаете. Поэтому нам бы картофель на что-то заменить. Колбаса вареная, мы с вами богатые люди, ну в смысле, мы разные люди, богатые, средние, может быть, кто-то просто живет на пенсию, Но даже тот человек, который живет на пенсию, может позволить себе купить куриной грудки, отварить ее, и вместо этой дурацкой колбасы вареной вот, положить что-нибудь такое реально нормальное мясо, или кур, куриную грудку, или, может быть, вы говядину отварите, может, даже свинину вы отварите, и а, это будет намного лучше, чем колбаса докторская, понимаете? Поэтому картофель, извините, так, 5 грамм белка, 5 грамм, ну, извините, я округляю, углеводов я все равно картофель убираю. на что я его заменю? я его на сыр заменю. сыр возьму и заменю на сыр. причем сыр какой-нибудь такой твердый сыр. ну когда я жила в СНГ я очень любила вот плавленые сыры это вообще не сыры. а я очень любила российские. где он? <зас> теперь не могу найти ну обычный твердый сыр, просто я другого не знала, вот российский ела, вот Костромской тоже подойдет. Так, добавить, сколько я его добавлю в этот салат? Вот я убрала э, э, картошку 200 грамм, а сыр я 100 грамм добавлю, ну потому что это уже будет много, да? Так, колбасу вареную я не ем. И вам не советую, потому что, скорее всего, при производстве колбасы вареной не пострадал докторской. Не, не пострадал ни один доктор, к счастью. Поэтому поэтому мы берем куриную грудку. Кури, кури. А ну-ка. Ну, давайте допишу уже. Ну что ж, так, курица. Вот вареная. Вот я грудку не люблю а для меня сухая вот а тут прям вареная курица но ну, может быть нам грудку все-таки дадут надо же грудку о грудка копченая есть грудка вареная точно возьму соточку просто соточку 100 грамм этой вареной ловите вообще идею это так прикольно вообще. Вот рассчитывать горошек оставляем морковку можем оставить эти два с половиной грамма углеводов вообще ни о чем яйцо оставляем лук репчатый оставляем майонез если домашний оставляем я бы еще оливочек каких-то ну в общем смотрите что у меня получилось у меня уже получилось 10 грамм по белку это очень много строительного материала и 3 грамма по углеводам два с половиной из которых из морковки пришло да пусть будут нам же углеводы тоже Нужны. углеводы там нужны нам не, не задача все углеводы выбросить из пищи только передозировку убрать и у нас получился к счастью совершенно другой продукт сейчас я вам его покажу этот другой продукт из чего мы его сделали куриное филе было яйцо куриное было шампион можно же шампиньоны свежие покрошить туда какие-нибудь грибочки а я люблю маринованные маленькие вот эти опяточки люблю Сыр российский, лук репчатый. Ну вот давайте еще, чтобы для полноты картины, чтобы вкуснотища было. Возьмем действительно грибочков, добавим. Грибы. Грибы. Лесные есть. Так, ассорти есть. Ну не знаю. Ну помогите мне выбрать какие-нибудь. Грибы. Ага, тут гриль. Грибы сейчас. Ой-ой-ой, я люблю вот эти меленькие, как они, опята, что ли, называются, бульон грибной, ну, не знаю, сейчас, ладно, хм. ну, давайте какие-нибудь грибы, не знаю, вот, а сколько мы возьмем, 100 грамм, 100 граммчик возьмем, 100 граммчик, все, у нас ничего не поменялось практически, вот, вот такая вот история. Скажите мне, пожалуйста, как вам такое оливье? И, кстати, выглядит оно шикарно. Это выглядит не так, как привычное оливье, а вот выглядит это вот таким вот образом. Вот так вот это красиво выглядит. Представляете, какая крутая? Да, белые грибы, особенно если сушеные, это вообще бомба по белку. Это бомба бомбическая по белку просто. Вот, вот такая вот история, друзья. Ну-ка посмотрю на вас, как вам а, а, богатое оливье. Богатое оливье, как вам? Сейчас сейчас горячая тоже обсудим. Да, плюсики ставьте, если идея пошла. Вместо колбасы ложим вареную куриную грудку. Молодец! Добрый день! Как относитесь к сырым яйцам в домашнем майонезе? Ну, нормально отношусь, да? К сырым яйцам. Ну да, а как еще? их не прогреешь, да. Но возьмите перепелиные Перепила, говорят, тоже болеют сальмонеллезом, но это не в такой степени, как ку куриные. Так, можно на фасоль заменить картофель, да. Фасоль это будет 10 грамм белка на 100 грамм продукта, там будет примерно 20 грамм углеводов в фасоле, но это гликемический индекс низкий, где-то в районе 25-40, поэтому это намного лучше, чем картофель, да. Добавить немножечко яблочко семериночку, вот это кисленький моя любимая когда говорю о семеринке сразу мне слюна течет да вот добавлю шампиньончики очень вкусно друзья зачем нам с вами строгать советские а, а, советские вот эти вот непонятные салаты бедного времени у нас уже у всех время поменялось вот чечу, а еды просто невероятное количество но я все равно от вас не отстану Ага, сейчас, сейчас, сейчас, я от вас не отстану, и мы пройдемся по всем салатам а, а, советского периода, потому что, ну сколько можно, друзья, уже все поменялось, мы уже в интернете живем, мы уже а, а, летаем в космос для того, чтобы просто не на богам, а в космос, да, повеселиться там, да. Фасоль, это не оливье согласна вот но если вы хотите выйти победителем из новогоднего стола победитель это тот человек который сбросил 1 2 3 килограмма общего веса а все это время куролесил танцевал пил ел а сбросил 2-3 килограмма это же победить победитель да а побежденные будут выходить из новогодних праздников с четырьмя тремя лишними килограммами. вот нам нужно выйти победителем и селедка под под шубой селедка под шубой вот это конечно удар ниже пояса но я сейчас живу в болгарии к счастью, там есть русские магазины, вот, и я вижу часто селедку под шубой и даже почти не скучаю. Но мой муж, Юрчик, мы когда приезжаем в родной город Запорожье, есть место, где отлично готовят селедку под шубой. Я тоже хорошо ее готовлю, но, честно говоря, мое время уже перераспределяется, мне эфир прочитать или а, приготовить селедку под шубой. Поэтому селедку под шубой готовят наш любимый вот этот ресторан. Юра всегда эту селедку придет, съест, вот, душеньку отведет. А, и хорошо ему. Так вот, давайте разберем сцены экран. Сейчас вам покажу эту селедку под шубой. Чем бы мы могли ее, ну как бы украсить или изменить? Берем селедку под шубой. Сельдь свежая. Возьму 400 грамм, потому что она основа композиции. Лучок репчатый, свекла, вареная морковка, яйцо куриное, картофель, да, майонезик и так далее. Знаете, как это все делается? По белкам, по белкам. На 100 грамм у меня будет 14 грамм белка. Это очень прилично. А по углеводам тоже 14 грамм углеводов. Какие мы можем сделать вычеркивание? Мы будем вычеркивать картофель. И мы будем вычеркивать свеклу, потому что корнеплоды, корнеплоды это то, что сидит в земле, они сидят в земле, накапливают в себе запасное питательное вещество под названием крахмал. А вы когда кушаете уже разваренный этот крахмал, то ваши пищеварительные ферменты от крахмальной молекулы отрывают глюкозинку за глюкозинкой и сразу в кровь, сразу в кровь. И пойдет, пойдет все это в цикл крепса, то есть это в наш камин. И камин или перегреется, а когда он перегреется, клетка начнет запасать жидкость нафига вот вообще нафига но ну, мы сделаем так мы возьмем просто сеть атлантическую яйцо куриное лучок репчатый и листья салата много-много листьев салата вот, и что у нас, о, о, о, извините, получится, у нас получится принципиально другой салат, да, это не слоистая структура, перемоченная, перемоченная майонезом, но это будет вот такая вот, это будет рыбный такой салат, можете что-нибудь свое в него добавить, но, честно говоря, я не думаю, что нужно как-то селедку или скумбрию портить, обычно ее освобождают от косточек, красиво так нарезают, это такая холодная закуска. Вот, можете а, просто в чистом виде использовать. Нафиг вот это вот перегружать, еще раз говорю. Мы сейчас едим не для того, чтобы погасить голод, а для того, чтобы получить вкусовые а, а, рецепторные преимущества, да? Вот, для этого не обязательно уедаться крахмалами вот хорошо крабовые палочки а, когда только они появились боже, я такая древняя что я помню когда появились эти крабовые палочки Вот их не было не было потом они появились и дети начинали их есть прям вот в таком вот виде там открывать эту пленочку и есть это было очень вкусно на самом деле это тоже ущербный продукт это перемолотая треска в лучшем случае хек в худшем случае красный оконь и другая рыбка как отходы рыбки производства туда попадают как сырье мелкие больные рыбки рыбки которые которые повредили при ловле при заморозке то есть это не рыбный продукт друзья это имитация рыбного продукта и это не рыбный белок, это соевый белок. Туда на почему такие вкусные палочки? Потому что когда создаешь искусственный продукт, ты просто регулируешь степень солоности, степень сладости, жирность, так чтобы человеку было приятно. Поэтому туда набухали крахмалы, клейковины и так далее. Вот это вообще не наш продукт. Поэтому крабовые палочки мы вообще не готовим, друзья. Даже не думаете об этом, потому что такое количество ароматизаторов, усилителей вкуса, такое количество загустителей и красителей, что вам и не снилось. Если бы вы сами делали крабовые палочки, вы бы их не ели, не ели. Так, а нам нужно все-таки а, салат просчитать, а, я даже не буду просчитывать салат из крабовых палочек, вот вообще. Мы вместо крабовых палочек возьмем креветки, они сейчас доступные. Возьмите, купите пакет креветок, да побольше, и все. И вам много этих креветок не надо. В 100 граммах креветок 20 грамм белка, друзья. В 100 граммах креветок 20 грамм белка. Вы найдитесь... Даже 100 граммами креветок. Но ну, мы туда еще сырок положим, укропчик, авокадочка, огурчик, лук, зеленый перчик, оливковое масло. То есть в этом продукте в этом вообще нет углеводов, которые могли бы как-то прийти в кровоток. Нет, они есть их 6 грамм на 100 грамм продукта. Но это из, из чего? Из укропа. Ой, нет, вот это вот ошибка, это, ну, в укропе не может быть 22 грамма углеводов, ну, это 0 целых там, ну короче, вот это вот ошибка на самом деле, вот, поэтому 6, 6 здесь не будет, надо пересмотреть, а по белку 9, 100 граммах продукта. Вот этого салата, понимаете, это очень ну, крутая штука. И главное, выглядит намного лучше, чем эти, этот дурацкий салат с крабовыми палочками. Можете взять перепелиные яички, вот так красиво это будет. Кучу зелени, немножко перепелиных яиц вареных. Вот, и вот эти вот замечательные кривитулечки. И это будет просто превосходно что еще можно приготовить ну конечно должно быть основное горячее блюдо что вам утка с яблоками не подходит яблоки гликемический индекс 30 отлично Просто невероятно. И это такой запах. Это тепло сразу в вашем доме. Тепло, уют. И детки тоже очень любят утку, потому что достаточно мягкая мясико. Вот, и все хорошо. И пол ведра салата. Жаркое из кролика. Кролик это примерно 20-25 грамм белка в 100 граммах продукта. И ноль по углеводам. Точно так же, как утка, кстати говоря. Сделайте с душой, сделайте со специями, сделайте с соусом каким-нибудь. Вот, и пол ведра салата. Запеченная рыбка. Что не подходит, запеченная рыбка? Да, это очень хорошее блюдо. Ну, друзья... Вообще Новый год не каждый, не каждый день, да? Я очень люблю мясо по-французски. Знаете, когда там э, хорошо отбитое мясо внизу, э, потом грибочки, ну, в общем, там такой бутерброд из этих всяких грибочков э, и вот эта вот корочка. Да, майонезно, я люблю майонез. Но, опять-таки, домашний, домашний майонез. Да, друзья, все, что я вам сейчас рассказываю, в следующий слайд, видите, появилось. Если вы понимаете, что вы так не думали, вот так вы не думали. Я предлагаю вам сделать себе подарок на Новый год и начать так думать. Может быть, вот этого и небольшой зарисовочки, что я сейчас дала, вам еще недостаточно. А что такое гликемический индекс, что такое гликемическая нагрузка, то и все. Мы в системе старости нет все это учим. Причем так учим, что я еще проверяю, насколько вы хорошо в это все въехали. И сегодня, как всегда, под Новый год у нас есть новогоднее предложение. Вот что такое система старости нет. вы Идете по ступеням, как детки в школу идут, идут в первый класс а вы идете на нулевую ступень подготовишечка, потом на первую ступень, потом на шестую, на двенадцатую ступень и так далее. Все ступенечки проходите. И вот то, что я рассказываю, это на первой ступени. А на нулевой ступени свое это физическая нагрузка. То есть задача моя задача привить человеку 12 привычек стройного, молодого, молодеющего, развивающего свое тело человека. Я все продумала, я я не, не упустила. По крайней мере, из того, что я сейчас понимаю, ни одной детали. И у людей очень хорошо получается. Поэтому сегодня, если хотите попробовать, одна ступенечка стоит 3240. Это только сегодня, завтра, послезавтра, три дня действуют скидочки. Но лучше покупайте оптом. Смотрите, три ступени покупаете. Купон движения. Что такое купон движения? Вы идете под сегодняшнее видео, кто меня сейчас слушает через инстаграм, э, в шапке профиля. В шапке профиля посмотрите, вот смотрите, идете под сегодняшнее вот это вот видео. Ага, сколько вы мне много написали. Нажимаете на вот эту вот штучку. Революционная система старости нет. Нажимаете на нее, боюсь нажать. Ну, давайте нажму. Вот, и читайте о системе. Система это очень просто. Сейчас в системе находится 5000 человек, и все мы получаем результаты. И я продолжаю получать результаты. Вот, как выглядит система? Каждый день вы получаете от меня пятиминутное видео в мой свой смартфон. И а, начинаете немножечко по-другому мыслить. Видите, у нас с вами есть, можно по, только на нуль, ну, по ступенечкам покупать. Это информация от меня, вот, это чат с кураторами вот вы обязательно получаете новогоднюю новинку это мы сейчас начали а, взаимодействовать с анастасией рачинской сейчас я еще я редко называю фамилию по моему правильно сказала это замечательный фитнес-тренер фитнес-инструктор танцовщица красивая женщина а, популярная очень а, такая звездочка наша которая танцевала с патрицией касс и так далее много-много разных шоу -болейцев летов прошла и вот она записала 14-дневный курс сжигания жира и набора мышечной массы 10 минуточки 5 минуточки в день от меня 5 минуточка от нее 5 минуточка очень здорово и журнал а, стройность через движение по итогам первой ступеньки вы получаете в подарок вот но это не оптом это вот прям вы полностью заплатили за одну ступень что такое оптом оптом это когда вы покупаете покупаете три ступени что такое купон движения если захотите три ступени вот запомните это слово движение и когда будете делать покупку, обязательно вставьте это, это слово движение в купон скидки и вам будет намного дешевле попробуйте поиграйтесь не 6 не 8 тысяч, а 6 будет вот а 6 ступени купон знания кстати 6 ступеней почти 6 месяцев работы над собой веселый интересный разнообразный вот и конечно кто сильно настроен на перестройку тела в новом году кто настроен за 22 год сделать чудо собственным организмом это 9 месяцев программы все ступени с купоном скидки забота и здесь и чат с кураторами и а, ответы на вопросы от меня и а, а, 14-дневный курс сжигания а, жира набора мышечной массы и куча подарков в виде а, в виде журналов старости нет но мы для вас заготовили еще vip пакет у нас есть определенное количество людей которые говорят классно Общий, смотрите, 5 минуток от Лены получаю, 5 минуток от Насти получаю. Есть общий чат, где в одном чате 1000 человек, почти 2, в другом 500, в третьем 300. Все классно. у у всех результаты, у всех все гудит. Но мне нужно все равно индивидуальный подход, мне нужно общаться с куратором, например. Мы сделали для вас VIP-пакет. Так как у нас ну, кураторов пока 7, и мы не хотим их перегружать, вот, мы сделали очень лимитированный вот этот VIP-пакет пакет всего лишь 10 мест вот а что это такое это вот э, вы покупаете все 12 ступеней и по окончании каждой ступени у вас созвон с куратором чтобы она поняла будет куратором яночка процентка наташа филимонова чтобы эти э, замечательные кураторы поняли куда вы идете может быть вам что-то подсказать может быть вам в индивидуальную программку что-то включить понимаете вот в таком плане вот и классно что можно оплатить э, двумя частями и сейчас у нас только 10 мест мы тестируем эту технику мы делаем так что старости нет все круче и круче как продукт становится все больше индивидуализированный продукт становится то что наша задача дать результат абсолютно каждому человеку понятно допустим друзья я хочу 6 ступеней что-то вот мне нет я хочу по полной программе Допустим, все 12 ступеней. Вот, я нажимаю все 12 ступеней, и там у меня купон скидки забота. Помните, как это делать? Обязательно, обязательно качественно заполните все эти графы. Если ошибетесь в телефоне, если ошибетесь в почте, мы просто вас не найдем. И вот сюда видите, 20 тысяч стоит ну, вроде дорого, да. Поэтому забота, забота, забота ага нет 18 понятно и нажимаете далее все это я вам рассказала ну еще немножко о системе чтобы вы понимали я сегодня вам маленький микроскопический винтик этой системе дала я когда-то подумала что такое нужно моему организму чтобы он не изнашивался просто я всегда думаю о себе и это это здоровый такой как вам сказать здоровое чувство а, э, так забыла это слово эгоизм здоровый эгоизм что мне нужно для того чтобы мое тело не разрушалось не старело чтобы я могла танцевать и в сто лет вчера и танцевала и на шарифовна может быть я вам покажу эту замечательную девочку 85 лет взяла и села на шпагат вообще девочка 85 лет села на шпагат первый раз села на шпагат в 70 вот я вот этого хочу и такое люблю поэтому я взяла и создала такую пирамиду потребностей человеческого организма по ступенчикам что такое пирамида потребностей? Будешь это делать, будешь молодеть. Самое главное условие – это физическая нагрузка, это движение. Вот прорабатываем на любой ступени. То, что я вам сегодня рассказываю, это материал первой ступени. На следующей ступени, боже, воду не пьем, никто же не подсказал, мы пьем воду, давайте-ка выпьем несколько глоточков. потом разберемся с углеводами на третьей ступени и так далее видите сколько ступенек вот это вот все вам принадлежит друзья если все это вы вложите в свой мозг а вы вложите потому что это очень просто пять минут в день все у вас точно будет результат все погнали друзья я иду дальше а вы быстренько делайте заявки быстренько делайте заявки кто хочет следующий год провести со мной из системой старости нет я вам серьезно говорю, делайте заявки, потому что ну как бы мы запланировали рост цен. Не то, чтобы запланировали, у нас реально они растут, видите, какая ситуация. В январе это уже будет плюс 500 рублей, плюс 1500 на некоторые объекты, да, в марте. Ну, в общем, мы выходим на другой уровень цен, потому что мы постоянно дотачиваем продукт. Он постоянно усложняется, он постоянно... Растет в цене, мы его постоянно добавляем, мы много над ним думаем и мы много в него вкладываем. Поэтому, друзья, вот у вас сейчас уникальное предложение. Принять решение о том, что вы будете меняться в лучшую сторону уже сейчас. Меняться в лучшую сторону, в этом году принимаете решение, а в следующем году мы с вами все это делаем. Окей? Okay? Разобрались? Сейчас посмотрю, что вы мне пишете. И пойдем дальше. Что делать за праздничным столом, когда вы уже пришли в этот, за этот праздничный стол? Но для начала я посмотрю на вас, что вы мне пишете. Так, смотрим, смотрим. <клёх> так. Смотрю, что вы мне пишете. Угу. Ага, тут бурное обсуждение. Так, гриб... Шейтаки нужно нужно минимум углеводов, в грибах знаете какие углеводы, там а, гликоген, от гликогена никто еще не, не пострадал, очень будет вкусно, да, да, да, а, давно не кладу в оливье колбасу, добавляю заранее замаринованную кружку, порезну на кубики и потом быстро ее готовлю в сковороде с небольшим количеством масла, кружку чего только не поняла мясика, наверное, какой-нибудь, да. Последнее время хочется э, пробовать солить рыбку дома разными способами, но в интернете много страшилок, что серьезно можно заразиться. Ой, надо смотреть технику безопасности, действительно, да. Если вместо картофеля батат, картофель имеет вареный гликемический индекс 70, а батат 60. Так что это не самая хорошая замена, но тоже хорошо. Да, видела информацию, что нельзя сочетать разные виды белков. Но в целом нашим пищеварительным ферментом все равно, что расщеплять. Просто, вы знаете, извините, я сейчас скажу не такую, мне самой не нравится то, что я сейчас скажу. Иногда смотрят на то, как русские едят и говорят «свинство» потому что действительно все намешано а люди народы у которых там в швейцарии например не было войны давным-давно они ничего не намешивают они берут там рыбу и берут салат например. они если решили есть мясо они берут мясо и берут салат к примеру вот таким вот образом не смешивают различные варианты белков поляки например тоже стараются не смешивать если видит кто-то смешивает значит все ну, свинская еда вот поэтому наши оливье винегреты это примерно свинской еды, вот такой вот свинкам всякая толкут и дают но мы выздоравливаем мы это народ который прошел через голод через первую мировую войну через вторую мировую войну через сталинский режим мы тот народ который длительный промежуток времени были в пищевом дефиците и когда все остальные уже выздоровели от пищевого дефицита мы до сих пор выздоравливаем это нужно себе дать отчет в этом ничего постыдного нет но все друзья мы уже не в состоянии войны. у нас уже пищевое рай поэтому давайте выздоравливать быстрее можно делать русский салат кубиком селедка кубиком маринованный соленый огурчик и зеленый лучок отлично зеленый лучок добавляем всюду конечно да так вместо картошки с рыбой вкусно авокадо Согласна. сейчас авокадо доступно да а, да да да можно я не все буду читать авокадо прекрасно сочетается да согласна так, понятно, что растительный и животный белок сочетаются, да, на Новый год могут встретиться, на Новый год все может встретиться одновременно, поэтому сейчас будем разбирать. Вот вы пришли на новогодний праздник, и там столы ломятся, чтобы вам такое съесть, чтобы на вас продолжало красиво сидеть ваше платье, такое, вы же в облипочку уже платье носите, чтобы у вас была энергия потанцевать, и чтобы не добавить лишних килограмм. Так. Сколько остается курс навсегда? С вами курс навсегда остается, друзья. Хочу полный курс. Давайте, давайте, присоединяйтесь, потому что, ну, я так скажу, мы с 3 января опять в бою. Ну, по крайней мере, я. Вот, да. Подскажите, с чего начать, со старости нет или икона красоты, в чем отличие? Так, смотрите, старости нет, это такая длинная, ну если вы захотите, длинная 9-месячная программа, можете по ступенечкам покупать, как я объяснила, можете длинную 9-месячную программу. Икона красоты, это только моя, вот то, что я даю, расчет рациона моя часть расчет рациона вы все будете знать о том как строить рацион настя нас с точки зрения на здоровье красоту настя речинская это физическая активность она дает каждый день вам в виконе красоты пятиминутную десятиминутную тренировку и два раза в неделю большую получасовую тренировку и это личный уход и забота за вами со стороны я вам сегодня покажу ее картинку яночки процентка это наш звезд. Звездный, звездный куратор понимаете угу. да если не учиться принесете еще больше доктора все пошли идем дальше теперь нам что нужно разобрать нам нужно разобрать правила поведения за а, за м, праздничным столом показываю сцену экран разворачиваю вот эту вот замечательную свою презентацию смотрите я вам набросала буквально вот таким вот а, телеграфным столом итак так э, стилем вы заходите э, в банкетный зал там уже готовится музыканты столы уже ломятся везде ваши друзья что вы делаете вы берете э, тарелочку вы берете тарелочку и сначала выбираете белковое блюдо потому что помните вам нужно дать строительный материал но не дать передозировку по углеводам поэтому вы идете и выбираете может быть вы выберете мясо допустим шашлык или только рыбу допустим осетра принесли конечно это будет осетр или только птицу вы захотели утку например то да? вот и кладете сколько к. размер с вашу ладошку с пальчиками или если вы малаешка ладошка без пальчиков пальчики за за закройте вот ладошка без пальчиков ладошка без пальчиков это 100 грамм ладошка с пальчиками это 150 грамм белкового продукта в 100 граммах белкового продукта высокобелковых из перечисленных где-то 20-25 грамм белка так что вы точно э, ну как бы себя накормите все После того, как вы это выберете и скушаете, вам уже не будет хотеться кушать. Так, если вам понравилось сразу несколько блюд, чтобы не превращаться в свинку, что мы можем сделать? Мы можем взять на пробу. 2-3 блюда, но размер ладошки мы не превышаем, потому что вечер длинный, и вы еще раз подойдете к столу, и еще раз подойдете. То есть, вот допустим, мне осетр понравился и кролик понравился, я чуть-чуть осетра возьму, чуть-чуть кролик, но ладошку я не превышу, друзья. Потому что если вы перекушаете белковых продуктов, у вас завтра будет понос в связи с недоперевариванием пищи. Или прямо сейчас вздутие живота начнется, тяжесть и так далее. И самое модное заболевание после новогодних праздников это что? Обострение хронического панкреатита. Нафиг надо. Дальше. Мы стараемся не смешивать мясо, рыбу и птицу. Мы не свинки. Лучше один сорт чего-нибудь выбрать и подобрать к ней, смотрите, вы подбираете к платью туфли, а к туфлям бижутерию, сумочку, вы же этим занимаетесь, какого черта не подбирать себе еду? Потому что вы же из нее состоите, это самое главное. Поэтому учитесь подбирать еду. Ваша тарелка должна быть красивой. Кто в системе старости нет, я вас буду просить фотографировать свои праздничные тарелки. Буду просить. Вот сегодня я дежурная во всех чатах. И я прям сегодня начну просить у вас ваши результаты и фотографии ваших тарелок. Потому что везде сейчас идут предновогодние корпоративы. Вот. И пожалуйста, высылайте. Дальше. То есть мы подбираем себе тарелку. Она должна быть красивой, как ваше платье. Выбираем салат или гарнир. Размер салата или гарнира. Салат один или две ваши ладошки. То есть, вы одну ладошку высокобелкового взяли продукта и одну ладошку салата. Но лучше две ладошки салата возьмите. Вот. Для гарнира это или ладошка, или полладошки. То есть, смотрите: ладошка высокобелкового продукта, ладошка салата и ладошка или полладошки гарнира. Любой человек наест сразу скажу реально лучший салат салат это зелень помидорчики огурчики листовая зелень овощи всевозможные это все низкий гликемический индекс баклажаны обожаю грибы невозможно без них капуста боже какую в украине в россии беларуси делают вкусную капусту в европе такой нет капусты вот авокадо сырая сару морковь можно гликемический индекс 35 в кровь не пойдет но стоит ее сварить уже пойдет в кровь свекла сыр сырая допустимо вот какой вкусный салат сырая свекла которую вы потерли на крупной терочке да еще с оливковым маслом с чесночком и вот вот такая вот это допустимо но стоит вам сварить свеклу все это средство массового ожирения кабачки оливочки все это берем понимаете вот дальше а что из гарниров если вам очень очень хочется гарнир вот эти вот эм, парусники, э, корабли из суши мы не едим, потому что суши – это рис. Возьмите, приготовьте один раз дома суши, вы поймете, что у вас ушло ведро риса. Мы такое не едим. Гликемический индекс 80. Вы чё? Вы чё, друзья, так нельзя? Что мы еще игнорируем? Картошку я уже рассказала. Классические салаты мы игнорируем все вареные корнеплоды. Оливье, шуба, винегрет уже рассказала. Вот, если очень хочется гарнир, вы найдете на праздничном столе хумус. Это, э, боже, нут, вареный нут измельченный, или салат из чечевицы, из фасоли. Приготовьте, если вы приходите в семью, которая не сном, не духом, а функциональном питании. принесите свой хумус или свой салат с чечевицы из фасоли. Это если вам очень сильно хочется гарнира. Вот, Когда вы поели, когда вы поели нужно встать из-за стола, друзья. Это очень важно. Один человек поднимается, начинает таптаться, вот. кто-нибудь возьмет музыку, включит, или там музыканты начнут как-то реагировать, и вы начнете танцевать. Вчера мы танцевали, это я, это а, Яночка-процентка, которая вас в иконе стиля будет вести, это Яночка-процентка, которая будет вас вести, если вы VIP-пакет приобретете всего 10 мест, потому что Яна уже очень загружена, очень востребована, она бабушка с восьмилетним стажем, очень... Хрупкая, стройная, красивая девочка. Понимает, как растить мышечную массу. У нее очень хорошо студенты худеют, стройнеют. Вот. И, конечно, служба заботы. Вот наша Оксаночка Романюк, с которой вы, вы можете просто сделать заказ сейчас. Вот. И если у вас хоть какие-то там вопросики остались, просто пока не оплачивайте, она с вами поговорит, перезвонит вам, поговорит. Только помните, что скидки сегодня, завтра, послезавтра работают. Вот, заказ делать нужно сейчас, а, иначе будет уже по более высокой цене. Вот мы вчера танцевали, могу вам показать, если я быстренько найду. Ой, такая, а, сейчас скажу, сейчас, сейчас, сейчас. Mm -hmm. Наверное, я не найду быстро. Ну, в общем, я хотела похвастаться Инной Шерифовной, девочка, которая... Видите, вот, вот это девочки нам вчера сбрасывали результаты. Вот как девочка Леночка в 42 года выглядит и в 48, видите? Вот это Оксаночка. Так, ладно, не, ну я не найду так быстро, не буду тратить ваше время. а на, Хотела показать вам Инну Шерифовну, как... Как у нее получается? 85 лет выглядеть на твердую пятерку. Ладно, танцуем, танцуем. Когда пришло время сладенького, обязательно рано или поздно, так или иначе, придет время десертов, что мы выбираем? Мы выбираем тортики. Понятно, что для нас сделали тортики, но есть выбор лучше на основе творога творог все-таки белковый продукт. В нем есть небольшое количество углеводов, но если творог присутствует в а, тортике, то гликемический индекс его тортика, количество углеводов будет ниже. И желе. желе желированные тортики имеют гликемический индекс 30, но ну, само желе 30, гликемический индекс, ну может быть немножко выше. Если на этой вечеринке промышленная выпечка, вы ее игнорируете просто, потому что вы уже наелись, вы уже не хотите кушать. Промышленная выпечка содержит маргарины, спреды, это Яйца номер один. Ни одной столовой ложки, ни одной чайной ложки промышленной выпечки за Новый год в вашем рту не побывает. Я серьезно говорю, я серьезно, я слежу прямо за вами. Друзья, если тортов очень много, как в турецком отеле, то попробуйте маленький кусочек каждого. Вам не нужно съесть все, вам нужно попробовать все. Как относиться к фруктам? Друзья, вы и так уже нашпиговались. И так уже все системы переваривания, пищи, снабжения энергии, снабжения строительным материалом работают на полную катушку. Не только вы работаете на полную катушку вилкой и ложкой, но и все тело работает на полную катушку. Фрукты за новогодним столом – это прям лишнее. Вот реально. Будете есть фрукты за новогодним столом, просто, вот, просто виноград скушайте, и сразу вас, ваша талия будет на 10 сантиметров больше. И ваше э, платье в облипку станет плохо на вас сидеть. А еще газы начнутся, и будете бегать в туалет, извините, потому что ну бананы мы тоже не едим если сильно хочется вы прям понимаете что прям уже хотите в этот апельсинчик гликемический индекс 30 пожалуйста мандаринчик 30 но это один продукт один фрукт. Помело кусочек небольшой, потому что оно килограммовое. Киви, скушаете киви? Гликемический индекс 40. Почему нет? Но это после того, как вы уже после первой порции еды, она уже утряслась, вы уже потанцевали и вам уже хочется кушать. Вот тогда вы можете и фруктиками. Ну и знаете, что когда вы приходите в систему старости нет, или когда вы приходите в икону стиля, или другие мои продукты, хотите вы этого, не хотите, хочу я этого или не хочу, но ну, я вас учу пользоваться травами и э, экстрактами трав, ну в общем специализированными продуктами, потому что а, Новый год это нагрузка на организм. Поэтому если вы идете, не дай бог, праздновать Новый год в пиццерию, мне очень вас жаль очень вас жаль. но вы знаете что вы на новый год будете есть пиццу но ну, это совсем плохая идея вот возьмите попробуйте продукт под названием Что такое продукт я использую в своей практике травяные комплексы в данном случае карбогреберс это экстракт фасоли белый это фазоламин этот фазоламин запрещает вашим амилазом это ферменты которые расщепляют сложные углеводы до да простых работать и если вы пришли в пиццерию значит, Сначала скушайте 4 капсулки карбогреберс, слопали, а потом кушайте через 20 минут, кушайте свою пиццу. Вы ее просто не усвоите, потому что фазоаламин заблокирует а, фермент амилазу. Амилаза не сработает и а, крахмал не отщепит, не расщепится на бесконечное количество глюкоз. Глюкоза не придет в кровоток и все. И соответственно вы в безопасности, и ваши циклы крепса, ваши вот эти вот камины тоже в безопасности, и жира дополнительного не будет. Но это прям скорая помощь, это если вы знаете, что вы точно накосячите карбогреберс. Где взять? Под этим видео, под этим видео есть, как получить дисконтную карточку от магазина NSP. Нажимаете, регистрируетесь, ждете, пока придет письмо подтверждения. Сегодня, завтра оно придет, и там ваш сайт, где можно заказать карбогребер. Это уникальный продукт, и там ваша будет ссылочка, как попасть в чат и вопросы и ответы, где я отвечаю каждый день. Что такое фет грабберс? Кто меня слушает через Инстаграм, просто в, про, в директ напишите Лена, можно мне вход в интернет магазин? Что такое фет грабберс? Это клетчатка. Фет жир, грабберс улавливатель, карбо углеводы, грабберс улавливатель. Так вот, Fat Grabbers это клетчатка, снижает чувство голода, помогает снизить последствия приема жирной и обильной пищи, предотвращает забор, запоры. Провели клинические испытания, под этой ссылочкой по идее должны быть клинические испытания, вот и доказали, что те люди, которые по 4 Фет Греберса перед каждой едой используют, они снижают эффективно общий вес за счет жировой ткани. Есть люди, которые разъедаются на Новый год. Вот они до Нового года ели тонну еды, а после Нового года разъелись и едят 2 тонны еды. И остановиться не могут. Жор. То есть вы раскачали углеводные качели. Можете использовать комплекс горциний или хромхилат производства спи. И тому и другому оды. Просто оды. Снижают аппетит, стабилизирует уровень сахара, холестерина в крови, снижает инсулинорезистентность, Друзья, это очень важно. Особенно если вы разъелись сладкими вещами. Это специализированная помощь. Это кушается перед едой, как уже рассказала, да. При этом, если, кстати, вы карбогреберс, вы, вы решили с девочками пойти в какую-нибудь кофейню и съесть по-сладенькому. Вот карбогребер со сладеньким, кстати, не работает, потому что сладенькое – это сразу глюкоза, которая идет в кровь. Работает только с крахмалистыми. Ну, так, я забыла сказать, но ну, так, чтобы вы знали. Дальше. Бывает нужна помощь, сейчас начнется в чатах. Ой, Лена, у меня, кажется, хронический панкреатит обострился. Ой, у меня панкреатит. Друзья, это вы просто накосячили. Ну, нельзя так. Что мы кушаем во время еды, если вы знаете, что желудочно-кишечный тракт у вас самое тонкое место, и там вечно рвется. Мы используем пищеварительные ферменты, а одна капсулка пищеварительных ферментов способна переварить 30 грамм белка. Я и говорю о пищеварительных ферментах НСП, потому что они очень высокодозированы. Если сравнивать с аптечным самым мощным крионом, ну там разница... Боже, полторы тысячи международных единиц протазной активности и нет 3000 и и 300 тысяч в сто раз разница понимаете то есть это очень большая разница или вы можете особенно если у вас гастрит с пониженной кислотностью или анацидный гастрит протеазу использовать это смесь порталических ферментов растительных которые вы используете вместе с едой и даже если вообще нет соляной кислоты на переваривание вашего белка протеаза плюс поможет и переварит две капсулки итак вы идете в гости вы знаете что вы пережрете поэтому используйте одну капсулку пищеварительных ферментов можете две капсулки протеазы это поможет вам до пищу вот если заработали изжогу боль желудки отрыжку э -э -э, вздутие живота стомак комфорт можете использовать это уникальная вещь прям знаете над каждым продуктом инспир работают э -э, группа ученых и всего 15 человек и все они доктора медицинских наук и только двое из них один доктор биохимических наук Другой не знаю, доктор каких наук. Вот они создают комбинации, которые позволяют решить данную конкретную проблему. Вот стомак комфорт – это противовоспалительное, обволакивающее средство, вот убирает эти дискомфорты. Что такое АГХ? АГХ? Иногда нужно не, не просто пищеварительными ферментами работать, а усилить выработку своих ферментов, усилить секрецию своих пищеварительных соков, и а, с этим справляется травяная такая, ну, там целый травяной букет, который называется антигазообразовательный комплекс. Вот Это питательная поддержка поджелудочной железы, и в этот комплекс входит 8 различных трав. Одна ухаживает за желчным пузырем, другая за поджелудочной железой, третья, например, имбирь улучшает подслизистый кровоток и так далее что такое солстик slim вот вчера мы сидели и пили ну понятно шампанское сначала было потом было еще шампанское но у нас было на колопутцы на солстик slim такой вкусный ну, уже выбросила я такой стик в котором находится вкусный вкусный напиток солстик slim и солстик энерджи вот вкусный напиток на новогодний стол. во первых он фиолетовенький такой очень классно выглядит и очень вкусный и подавляет аппетит солстик slim специально разработала для людей у которых высокий аппетит и нужно как-то его снижать так стимулирует оки, э, э, окисление жиров сжигание жиров приводит к снижению массы тела тоже были клинические исследования вот это специализированная помощь если вы чувствуете что вы переедаете или разъедаетесь очень многие люди на новогодние праздники имеют интоксикацию. Это неумеренность не только в еде, но и в напитках. Кстати говоря, какие нам напитки можно на Новый год? Ну, а кто-то любит, может быть, крепкие алкогольные напитки, тут такое дело. Но я вам должна сказать, крепкие они, не крепкие, они не должны содержать углеводов. Например, сухое вино выбрать или сладкое. Конечно, сухое, в котором нет углеводов. Белое, красное, это уже ваш, ну, ваш выбор. Ликер выбрать или просто водку или коньяк или виски например конечно лучше водку коньяк или виски потому что там нет углеводов а в ликере девочки я понимаю что вам нравится мартини ликер сладенькая вставляет но это передозировка по углеводам если заработали интоксикации даже если не заработали у вас всегда вот просто возьмите и сделайте заказ жидкий хлорофилл должен быть должен быть Сделайте его настолько зеленым, почти черным. Вот добавьте э, водичку и пейте, потому что это то, что э, алкогольную интоксикацию снимает лучше, чем капельница даже. Что такое локла? Это клетчаточка, которая уловит токсины из желудочно-кишечного тракта, профильтрует все ваши соки внутренние, которые содержат большое количество токсинов, просто переели, поднесет ворсинки кишечника, улучшит э, доставку содержимого кишечника до вашего унитаза и так далее если заработали Остановку моторики кишечника. Очень многие люди пережирают, а потом мучаются запорами. У нас есть или челакс очиститель кишечника, или каскара. И обязательно защищать печень, друзья. Потому что непереваренная пища, алкоголь, странные конфеты, очень странные конфеты. Я вообще смотрю, как люди съедят, едят очень странные конфеты, и мне прям очень странно за ними наблюдать. Что-то делаем для печени. Одно. Или лицетин, с которым вы знакомы. Или ливгард, это намного круче, чем корсил какой-нибудь. Или молочный чертополох. Ну, в общем, пожалуйста, пусть это как скорая помощь будет у вас, будет с вами. Это очень важно, друзья. Это очень важно. Вот. Угу. Это прям скорая помощь. Сейчас посмотрю, что вы мне пишете. Так. Угу. А переваривать пищу поможет вода с яблочным уксусом но яблочный уксус он немножечко подснизит паш по содержимого желудка и легче будет работать работаться пищеварительным ферментом а также яблочный уксус ну вообще уксусы добавляют в пищу чтобы там не развивалась патогенная микрофлора потому что вы приготовите себе салат к примеру там 31 а доедать его будете 2 не дай бог а и Шерифовна, кто знает это супер девочка я хотела бы конечно ее показать не помню куда я сбрасывал так хорошо друзья как вам как вам у кого начинают пазлики сходиться у кого начинает появляться новые идеи что же я приготовлю на новый год давайте? А, задавайте вопросики вот эти, точнее не вопросы а эм, кто придумал что он поменяет для кого было полезно вот вот мне вот это вот пожалуйста напишите очень очень важно угу. Так, а что у меня по организационным моментам? По организационным моментам. Итак, сегодня, завтра, послезавтра мы встречаем новых студентов в системе «Старости нет». Поэтому, если кто решил работать 22 год, сделать годом вашего личного прорыва в плане здоровья, в плане уровня энергии, а значит, может быть и э, в отношениях будут классные сдвиги, и финансах будут классные сдвиги. Возможно, вы приедете, поднакопите здоровье, э, мотивации, э, приедете на живые тренинги системы старости. Нет, мы уже э, вот в апреле планируем. Вот, а на все это нужно ну, немножечко больше здоровья. Соответственно, объявляю, 22 год. Годом вашего личного прорыва в плане здоровья. Я точно знаю, нет ничего более ценного, чем здоровье. Если вы думаете, что это финансы, даже не думайте. Больному человеку нужно очень немного, чтобы его покормили, чтобы было тепло и чтобы хватало на лекарства и на хорошего доктора. Здоровому человеку нужно очень много. Вот у меня всегда сижу, вроде бы, за новогодним столом, рядом э, друзья, с которыми встречаюсь все реже и реже, потому что нас разбросало в разные страны мира. И я понимаю, я хочу с Олегом подняться на гору Кайлас. Вот хочу, это же расширение сознания. А ну-ка подняться на гору Кайлас, 5000 метров. Спрашиваю, Олег, а я выдержу? Он говорит, думаю, да, только надо тренироваться. А как тренироваться? Ходить. Я говорю, я бегу, бегать это еще лучше. Понимаете? Ну, в общем, на все приключения нужна и энергия, и здоровье. В первую очередь здоровье. Я не знаю, чем еще нужно заниматься вам в 2021 году, в 2022, как не здоровье. Хорошо, друзья, итак, домашнее задание, домашнее задание, первое домашнее задание, кто за рамками системы старости нет, кто за рамками системы старости нет, срочно пробуем, смотрите, Тут э, все очень просто. Вы можете просто попробовать вот эту нулевую ступенечку. Можете попробовать, можете. Но кто понимает, что что-то она правильно говорит, значит сразу оптом приобретайте сразу оптом. Не надо вам пробовать ничего. Смотрите, вот здесь, кстати, очень хорошее описание каждой ступени. Вот очень классные результаты. Просто зайдите на этот лендинг и посмотрите, как девочки изменяются. Каждый день я ловлю новые результаты. Каждый день девчонки становятся еще более красивыми еще более стройными еще более подтянутыми вот и а, обратите внимание на новый вот этот VIP пакет с персональной заботой и с персональными а, такими небольшими разговорами с куратором которые вас точно приведут в нужен нужное направление и а, сегодня завтра послезавтра а, вот эти скидочки они работают просто нажимаете на купить только сначала посмотрите купон скидки как он выглядит ага купон скидки забота отлично отлично вот или купон скидки знания если 6 ступенчик хотите купить это 6 ступеней начиная с физической нагрузки заканчивая программы очищения организма это же очень круто представляете вот посчитайте если вы заступите на новогодние праздники прямо на новогодние праздники заступайте а в систему старости нет а каждая ступень длится 21 день это значит что январь это примерно первая ступень февраль примерно 2 а февраль март апрель май где-то в начале июня 6 ступенчик закончится да вы к пляжному сезону будете Будете просто глаз не оторвать друзья каждую минуту времени уделяйте себе вот вот чуть-чуть не надо весь день уделять себе но в течение дня должны быть какие-то у вас моменты когда вы уделяете это время себе иначе тело изнашивается вы перестаете себе нравиться а самое главное теряете здоровье а здоровье как известно ну его не купить вот реально здоровье не купить про свеклу, вареную новость для Раисы. Очень рада быть полезна. Так, 6 тысяч Кайлас. 6 666 метров? Ого, нет, ну на 6 тысяч я не пойду, дорога себе. Да. Ну, надо посмотреть, стоит туда идти, не стоит. Вообще-то, это вызов подняться на гору. Хорошо. А, что у нас еще впереди ждет? Итак, домашнее задание. Кто не в системе старости нет, заходим в систему старости нет, заходим, заходим. Кто в системе старости нет, девочки, вы мне сбрасываете свои новогодние блюда. Можете а, вот накрыли стол новогодний и прям пройтись, пройтись, небольшой такой файлик записать буквально минуточку. Прям так мне говорите, Лена, смотрите, у меня вот здесь вот такое блюдо такое, вот здесь гликемический индекс такой, вот это вот уникальный собака. Салат. Можете один салат какой-то рассказать, и у нас будет просто тьма тьмущая рецептов. Мы их потом соберем, вот, может быть придумаем какой-нибудь такой а, видео журнал старости нет. Помощь для а, готовящих новогодний стол, мы что-нибудь придумаем. Мы очень такая команда старости нет очень очень творческая, вот. Итак, кто еще не в системе старости нет, заходим, заходим, девочки уже пора. Кто в системе старости нет, задача Похвастаться своим новогодним столом и похвастаться своим результатом. Обязательно мы финалим год. И а, три, еще одно такое домашнее задание: кто еще не подписан на YouTube канал и на Инстаграм-канал? Прямо сейчас подписывайтесь, потому что тогда вам придет сообщение, что в следующее воскресенье я выхожу в эфир с темой Ставим цели. Это очень важная тема я всегда старый год завершаю темой по построению цели мы с вами пропишем вашу личную цель по талии по давлению по весу по стилю жизни по количеству энергии вот это вот мы с вами все сделаем и тогда вы точно поймете что ну, не так-то уж много работы. Или, о боже, как много работы. Значит, весь 22-й год буду чуть-чуть, 5 минут себе в день уделять на физическую нагрузку. 5 минут в день, на что послушать Лену. Вот, и полчаса или час, чтобы походить. Вот, и обязательно буду лучше версии себя. Хорошо, всех люблю, всех целую. И, конечно же, до новых встреч. Ну вот, э, хотела вам найти, э, сейчас, изи, единственное, знаете, что... Хочу просто найти Ину Шарифовну. Нет, все-таки не помню, куда ее запихнула, Инну Шерифовну. Я всегда, знаете, кем хвастаюсь? Девочками, которые в таком интересном возрасте. Я про Ину Шарифов, знаете, что вам скажу? Она в возрасте 70 лет пешком поднялась на Эйфелеву башню. Пешком поднялась на Эйфелеву башню. Представляете? Вот девочки, которые помладше, запыханы, ну, она тоже была запыханная, но она это сделала в семьдесят лет. Вот, а восемьдесят пять вчера села наш богат. просто нереально. Женщина нереальная. Врач Лор, врач, давно уже занимается здоровым образом жизни, имеет большое количество студентов супер все девочки всех мальчики всех люблю всех целую и еще раз новый год объявляю годом личных достижений в плане здоровья иначе не знаю возьму лазину и отхожу вас если не сами не хотите собой заниматься Боже, оксана мне говорит что у нас самая большая проблема лена это отсутствие мотивации девочки говорят что им нет для кого видите девочки говорят что им лень Возьму лазину, так отхожу, потому что лучше я лозиной вас отхожу, чем сахарный диабет вас гликация отходит. Лучше я вас лозиной отхожу, чем суставы у вас болью отходят. Лучше я вас лозиной отхожу, чем какая-нибудь какая болячка, типа рака привяжется, только потому, что видите ли, у вас инсулин зашкаливающий. Прям поубиваю, если не будете собой заниматься. Мне же надо с кем-то общаться, путешествовать. Прикиньте, вот была сейчас в Швейцарии, была сейчас в Германии, а, ну в Германии у меня такая от, отчасти рабочая была поездка. Захожу в аудиторию, аудитория встает, мне аплодирует. Первый, первый раз захожу в аудиторию. Просто люди читают книгу в Германии, люди в Германии работают по книге, люди в Германии получают крутые результаты. Друзья. Это, ну, как бы это то, ну, что нужно сделать. Сначала сделайте это для себя, сделайте из себя 25-летнего человека. Потом делайте, что хотите в этом высоком качестве жизни. Да, все. Всех люблю, всех целую. До новых встреч. Встречаемся ровно через неделю.